Всем привет, спасибо на 122 я вам благодарен. Всем приятного аппетита, мы приступаем. Я расскажу кодах в педсимулятор X. И один код наху но есть одно, но там рандомное значение буквы цифер. Ну коди все на экране, есть нерабочий коди. И подходим к самому интересному, что закод на хук на экране, но он активирован, но сили поменять буквы или цифры, вам повезет, у вас будет хук. Ну и это все на сегодня, Сари, что долго видео выходило. Ну и всем удачи и всем пока.